Вопрос. У нас нет никакой коррупции. Комарова? Так она только уехала от нас. Да что вы говорите? корыстных целях. Коррупция, это полнейшая коррупция. А большие люди, они едут туда в микроавтобусы с затонированными стеклами, чтобы их никто не видел. А музыка громко играет? О, у меня дома аж бум-бум-бум-бум. А пикарды, фейерверки. Выстрелы, которые звучат со стороны базы отдыха. С автоматического? Да, волейбольный там. Волейбольный? бильярд ставят они. Из баньки сразу в воду? Да, да. Там. Для больших людей все строилось. Если б ты знал, для кого я вон так грозно. Бит заткнулся. Получается, губернатору без бани никак? Семейно все делали. На работе узнали, что у вас есть земля, да? А как сейчас землю отобрали? Как на конском навозе? Наталья Владимировна, о, помидоры какие ростят. Огурца не хватает. <с. И огурцы тоже есть. А когда будете снимать? До 13 сентября успеете? Конечно, раньше надо. Наталья Владимировна, будьте любезны, найдите время. Заедьте, и накормлю вас и борщом, и всем, там пельменями. Я вас свежим мясом покормлю. И все, я поехал губернатору. Наталья Владимировна, вам помогла сначала. Да, помогла. А потом? А потом, когда узнал, кто за этим стоит, он раз и все. Я я не угоден им. Не Почему не угоден? Поводу. У вас очень хорошие угодье. Выживает, выживает. Большим людям понравилась земля. Вот. Они хотели, грубо, меня использовать как батрака. Я их молоком, мясом кормил, поил. На пенсию «Газпрома» 600 рублей, да? да? Ветеран «Газпрома» получает 600 рублей в месяц. Вот. На чем мне существовать? Посланы по политическим... Мотивом. Суд обязал вас стать убийцей? О, вот, видать. Вообще хозяин не может заниматься убийством. Хозяйство благополучное, но ветеринарная служба не идет на это. А на вас наложили карантин? А на меня карантин наложили. Наложили? Да. И как так? Что... Я говорю, так вы что меня того кота хотите, который за шиворот и выкинуть? Это позор, это позор. В России сталинские режимы используют, преследуют. Но я не сдамся. Позор. Все. Мы, мы начинали строить газопровод. Мы. А сейчас кто им там жирует? Кто сейчас на нем крылья распустил? А сейчас они на лаврах сидят на трубе. И на базе отдыха. Им закон не писан, в России закон как дышло, куда захотят туда и завернут. Не имея прав на мою землю, администрация Сургутского района подает через 20 лет на меня иск об отсутствии правосудия. И суд рассматривает. Оставьте в покое, пусть работает. Никто все боятся. По какому суде мы Да нету суда, у нас сейчас не суд, а судилище. Все, как захотят, так и поставят. Не дают людям жить, похоже, не дают. А кто же собаку застрелил? А чем застрелили? Дробью? Дробью, да. А ты говоришь, не ружья нет, Вот У меня как прокуратуре все подвязано. А топоры над головами у вас не летали? Топоров кидал. Корову топором? А зачем? Ну такие жестокие люди. Ну и зарубить что ли на ходу хотел? Как да, минимум четыре раза он да. кидал топор в коров? Да. Так это радео какой-то. У них льготы. Я работал уже в АБПе. Топор на рабочий что Конечно. ли выделили? Если бы у вас в гостях была Наталья Комарова, они бы пришли с топором кого-то? Я говорю, они меня решили укротить здесь, чтобы я удрал. Ну не, они не на того напали. Все, систематически, понимаете где, 21 год меня прессует. Землю у него отжать надо, отжать любыми способами. Да не то слово обманули, вообще это подло все, подло. Это не то, что где нас тут, а российский. Ну, 21 год меня прессует, это куда годится. Наталья Владимировна, так что приглашаю вас в гости. Я надеюсь, что громкая музыка и фейерверки на базе отдыха незаконно построенные на моей территории, нам не помешают. пашню себе урезал, что они все покосы отдали Чубину, а мне скотине пастись негде. Вы тут давно находитесь? С какого года? 92-го. В 92 году нам выделили Моё вот. Слева. Тут у вас и картошка, да? Ну там картошка у меня, я грубо, вот, что, чтобы спасти снег где скотине. Вот пришлось огород пашню урезать. Ну у вас, смотрю, тоже трактора, да, есть. Ну, а как? Так что, мы готовились, что будем заниматься семейным бизнесом. Экскаватор. РС разводить, лошадей. С малых лет что ел. Два грузовика, газонкосилка, да? Ходите. У меня три дома. Три дома, баня. Баня, коровник. Гараж, наверное, да есть. Киплица, гараж, вон, гараж у меня. Ага. Псеновал, вон. Боится камеры. Вот это что за луга? Это ваши были, да? Да, падбище мое. То есть вам сейчас косить негде, да, здесь рядом? А у меня все по косу вокруг меня чубину все отдали. Три восемь га они отдали чубину. Раньше вы прям здесь косили, да? Все, да, сдохли. Корову пошли здесь. Сколько у вас коров? Ну, на данный момент 5 коров осталось у меня. Че, 2 а года, было сколько? Два года уже, у меня до 14 голов доходило. А лошадей сколько было? И лошадей до 40 голов доходило. Уже два года мне субсидии не дают. Технику имею, все имею. У меня 5 тракторов, 3 колесных, 2 гусеничных. Угу. Пресс-подборщик, грабли, 2 сенкосилки, как да. говорится, как говорится, все закупал, приобретал, чтобы заниматься терминским хозяйством, а вот государственные люди Лошадей сколько у вас было? 40 голов, 45 даже было. Ого, а сейчас они где все? А сейчас еще, здесь Чубин завел себе лошадей, а гребцы они, как говорится, делят территорию, мои кони сейчас где-то за ЗСК ходят. А Чубин это кто? А Это бывший сотрудник полиции. Ваш сосед? Да, он тут Приобрел земельный участок, здесь у соседки купил mm -hmm. собственность. А это уже администрация ему без моего согласия отдала. первого в аренду, а потом я смотрю, они уже ему собственность продали. За копейки там, за копейки. А аренда была что-то рубль 20, что ли рубль 40. Получается, на той территории, которая раньше вам принадлежала по закону, сейчас вы возвели базу отдыха. Да, на той стороне я работал в системе Газпрома. Mm -hmm. Ну и начальник узнал, что я взял земельный участок. Он просто не знал, что земля-то в собственность mm. он думал в аренде. Ну и все путем там меня, увольнения, угрозами, физической расправы. Кстати, я обращался в прокуратуру. Это, Это отписки? списки прокуратуры. Это начиная вот с 99 -го года. О, сколько в палец, да? Короче, здесь вот где-то 79 листов. А это что? Отписки? Это от... отписки полиции. Mm -hmm. Милицию тогда еще в девятом году. Но мер никаких не приняли. Ну это же Газпром, это же достояние России. Что за вопрос. <решить> У нас нет никакой коррупции. <решить> <решить> не получается, сейчас на этой базе отдыха отдыхает Газпром. Вы говорили, автобусы приезжают. Нефтегаз, там, Газпром переработка. Нефтегаз, да, гуляет? Да. А что за праздник? День семьи. День семьи. А, -а, -а. а что-то на служебных этих ездит на заказных автобусах, а не на своих. Да, -а -а. день семьи у них. Кто следующий? Чей двор? Команда? Стоит. Давайте, команда ракета. О. Ракета! На старт! Итак, команда ракета. Готова? Автобуса не будет. Второй день «Нефтегаз» гуляет, показывает свою силу власти. Очередная пьянка, день газовика «Газпром» отмечает на территории фермерского хозяйства. Что за вопрос? У нас нет Театр, туда приезжает автобусом его. до да кого там... А большие люди, они едут туда в микроавтобусы с затонированными стеклами, чтоб их никто не видел, не слышал, и за забором там поют и пляшут. А музыка громко играет? У меня дома аж бум-бум-бум-бум, как начнут, а пикарды, фейерверки, зимой особенно, начинают, у меня рядом же сено, там что, 50 метров. И вокруг звонил в полицию. И здесь, в район, звонил, и все. все Пожары были? Ну, так-то не было, но могло было быть. Бывало, грудь долетали сюда. Ну, просто я ходил там, охранял. Заезжали на снегоходах ко мне в ограду. И там забор ломали. У меня еще такой заборы были деревянные, когда по первости ставил. Так, да, кстати, даже под этой базой отдыха находится 13,5 соток пашни. Mm -hmm. начальник автобазы. Я говорю, какой-то начальник автобазы замутил вот это все, и, и он всех, как говорится, под себя поднял. Получается, так... вашему начальнику понравилась э, территория? Да, да, да, да. да. Ну, только не только мой генеральный де... э, прокурор в Москве сказал, большие люди посчитали 25 гектар тебе много. Так землю-то давали на семью, говорю. Так дело в том, что... А сколько у вас семья? На 6 человек нам земли, там в распоряжении все написано, все переписано. Брат, сестра, жены, мама уже. Царство. У вас сейчас какое состояние? Вы близки к банкротству? Ну, как? как мне субсидии два года не дают? Конечно, я сейчас... И, кстати, приставы у меня пенсию снимают, полностью, главное, снимают пенсию. За, а за, за что? За суды вот за эти, что я там не исполняю решения судов по забою жеребца. Так я им говорю... Да... Подождите, подождите, вас обязали за это, убить животное? Да, ну, они типа обнаружили, что он больной Инаном, а Моя его приобрел деревня Сытомина, Сургутского района. Животные у вас чипированы? Нет, они, они, они по первости их чипировали, угу. а потом что-то, ну, как у нас все делается, сперва вроде как начали. Они все были чипированы, да в ухо им там все ставили бирки все а потом со временем все это забросили Ну вот сейчас приставы они знают какую именно лошадь нужно убить Да никто ничего не знает они они даже вот когда мы их загоняли в декабре месяца они кровь брали и этим как называться сканером не как краска то через пульта красили их. баллончиком с краской да, да, метили да да, да да да да да а кстати и снег шел Кони все были мокрые, их только пригнали. Через два часа давай брать кровь. Ну все это все отлетело. И... Че, ну, ну естественно краска отлетела. А суд что обязал вас убить животное? Да, они... В... Через... именно вас и на вас, на меня возложили вот этот забой коня. Я говорю, как я своего коня буду забивать? Суд обязал вас стать убийцей? О, вот видать. А у нас все разное какой то есть. Это выбор какой-то. Скажут и все. Да. <сcoff> а вот я не исполняю. Сейчас меня каждый день по 2000 с меня выдирает за неисполнение. И приставы, да, да приезжают постоянно. Приставы. Вот, вчера были, кстати, да. Я могу вам это самое. У меня есть тут запись. Шесть, шесть приставов. В приставу приходили. Шесть человек. Ты куда годится? А? Гасанов приезжал. 6 человек. Позор, позор. Гасанов, Гасанов, Гасанов, Гасанов. Ага. А он меня, вот меня послали. Я нахожусь под контролем уже с 99-го года. Я... Это геноцид, геноцид российский. А вы репрессированные, да, насколько? Да, я знаю? да. Он в документах. Вы откуда есть? приехали? Маму с Молдавии сюда. В каком году? Двойной их сюда сослали. В каком году? В деревню банная. 41-й? 40-й, 41-й, 41-й, да, 41-й. В деревню банная их, их привезли там малолетками. Я что хочу сказать-то? Они на, наравне со взрослыми там работали в колхозе, на рыбалке, на синокосе, на заготовке леса. Неужели они не заработали кусок земли своим детям? Вот у меня что интересно. Это что, неужели в России столько земли, и им вот понравилось, большие, большим людям, как мне прокурор в Москве Что за вопрос? У нас нет никакого Маму в 1956 году реабилитировали, угу. а я вот получил документ только вот, по-моему, в 17-м. И то через Генеральную прокуратуру. Через... Здесь, когда я отправлял Ханты информационного МВД, Mm -hmm. Мне оттуда пишут, обращайся в Молдавию, посоль в Молдову, ага, далее У мамы уже все было, все, и документы уже она сделала, и получала она вот эти революционные. А я потом поехал в Москву, я говорю, да, а, втор, а, не, а потом второй раз пишу, они... А Зубко Евгений говорит, на поселение в Тюменской области не было. Как вы получили вот эту землю? А когда вот Ельцин-то начал раздавать под фермерские хозяйства земли угу. и вот... Какой год, 92-й? 92-й, -го мая, 18 мая 92-го. Когда Ельцин начал выделять земли, вы пошли и это, написали заявление, да, что да. требуете выделить землю? В администрацию Сургутского района тогда под, КФ, под КФХ, ну как по-новому тогда, крестьянская фермерка раздавали землю. Угу. Ну вот я пошел... Мне тогда, по-моему, Белоярский сельсовет еще был, карту вот я говорю, вот здесь, здесь. Все она еще обмерила, так, линейка тогда раньше. Сколько так. вам гектар выделили? По первому документу был 31 гектар. Угу. Но она сказала, что будет обмер, угу. и там уже конкретно... Вам После обмера эту, вам сколько оставили? 25 гектар. Ага. Все вот эти 25 гектаров на основании свидетельства о праве собственности. Вот это я так понял, под электричество, это для дороги. Вот идет дорога вдоль водоохранной зоны. Вот это пашни Анатолия. Вот это заливные луга. Весной вот так вот все затапливает. Прям до, до самого дома. А это та самая база отдыха. Под базу отдыха Остянская Курья. Баня. Электроснабжение, каркасно-панельный дом мансардным этажом, одноэтажный. И вот здесь выход к воде лестницы. Получается, участок раздробили. Вот это получается земля ничья, не зарегистрирована. Это под базу отдыха, это под пастбище и это под пастбище. А вот это все висит в воздухе вместе с лесом, башнями и множеством строений это коровник это сеновал здесь у него куры коровы животные дом баня дом теплица ну и другие мелкие строения и вот здесь вот прям рядом у него под боком вот он из дома выходит и у него прям по прямой вот эта вся музыка здесь играет по структуре участка видно что никто сельским хозяйством здесь не собирается заниматься нужен только выход к воде небольшая территория и дорога а потом что? Постановление началось? Постановление там Audi 25 гектар. И после этого постановления 93 -го года. Мне а. в 95 году я получил свидетельство на право собственно на 25 гектар. А потом что случилось? Потом э, на работе узнали, что да. у вас есть земля, да? Да, да, да. Я просто пошел на работу тогда, надо было технику надо А все в, каком, в каком подразделении Газпрома вы работали? ПТТСТ раньше называла, Сейчас она вот ст А кто директор был? О, Салахов был у нас, Явдат Халяпович. Ага, который узнал, что у вас земля есть. А директор «Газпрома» на тот момент кто был? Поженин, по-моему, Юрий Иванович был. А с Пусть. чего все началось? Как вы узнали, что у вас просто хотят отжечь землю? Ну, как, они начали ко мне тут наезжать, смотреть, потом там начали предлагать мне. Баньку поставить для автобазы, мол, будешь реализовывать мясо, молоко, там, 5-10, ага. я не соглашался. Ну, он потом меня давай угрожать, там, и физическая расправы, и увольнение. Ну, вскоре он меня уволил, все равно... Это ваш непосредственный начальник, да? Он меня уволил, все равно, у меня документы есть, он даже... Еще... Он у меня по статье уволил, а сам хотел уволиться. Кадры заявлений не брали, угу. секретарша не регистрировала. Мне было, кстати, 45 лет, мне было, угу. меня когда уволил. 37 мне дали землю. И все вот это все вот эти все эти годы я существовал только за счет хозяйства вся моя семья это сколько все. лет больше я нигде не работал в каком году уволились? в 199 меня уволили. 21 год да вы здесь да вот уже так меня вот 21 год меня прессует сейчас же О -о -о. как по российским как понять надо у человека если он занимается там что-то начинает что-то работать развиваться его надо надо надавить его надо и землю у него отжать надо, отжать любыми способами. Свидетельство на 25 гектаров у вас сейчас на руках? Ну, мне дали копию. Мне просто тогда, что было-то, меня пригласили, надо... Перерегистрацию привести пройти, перерегистрацию. Вот этих 25 гектаров, да? И, мол, принести свидетельство на право собственности. Мы, мол, в другой выделим. Ну, я что, как говорится, рожден в Советском Союзе. Куда вас пригласили? В администрацию Тургутского района. Ага. А кто именно? Фамилия имело было не было Была Исламова там, Зелен Михайлович. Вы отдали свидетельство, да, оригинал, получается? Да, я отдал, а потом они уже, когда пошел забирать, они да вот, где-то потеряли, да туда-сюда, да вот те выделим новое. Откуда я мог знать, что могут такие уже в то время уже начали такие подлости делать. И все, но они же еще и мне делали инвентаризацию земли. Акт. Этот, инвентаризация. И все, я подписывал, 25 гектаров подпись поставил. Угу. А, а они потом приписку сделали. А потом, ага, а потом, заявляется, там что. этому заявлению, я так понял, они сделали приписку. И да, да, да, да. да. Они там взяли, у меня изъяли 16.55, типа как с неосвоением, а 8.45 мне оставили. То есть подделали документ, вы делали экспертизу? Обязательно. Доказали, обязательно. что это не, не ваша приписка и не ваша роспись? Так, тут, как говорится, я перебью еще. До этого они от моего имени написали заявление, что я в связи с вези неосвоением прошу изъять у меня часть земли. Но я заявление не писал, а как мой адвокат говорит, да как заявление писать, если в законе нету там что по заявлению или изъять землю собственность. Как mm -hmm. здесь землю собственность? Мы делали тоже экспертизу. А, кстати, здесь сперва делали. То есть вы, вы считаете, что вас обманули, да? Да как? На основании вот этого заявления? Да, Озвучите, да или нет? Да, обманули. Да не то слово обманули. Вообще это подло все, Подло. Вопрос. Я о чем еще говорю, что мы жертвы сталинских репрессий и нас опять этот преследует сталинский режим. Геноцид. А я еще хочу больше, это не то, что геноцид, тут холохост российский. Ну 21 год меня прессует, это куда годится. У вас изъяли свидетельство о праве собственности и присмотрели, отчудили участок, да? Сколько вам оставили? они ничего не отчудили, не было никакого отмежевания сколько мне оставить сколько у меня забрать ничего это не делалось обычно же когда отказываются там наверное, приходят межу делают это тебе оставляет это забирает но это ничего не было дело у меня даже есть отзыв кадастровый на суд mm. что никаких изменений за все эти годы вот на 16 мая 16 -го года на суд отзыв кадастровый давал я ничего там написали все, а внизу пишет на усмотрение суда. А суд даже это не учел внимания. Ну и в итоге вам оставили сколько... Все сейчас у меня сейчас ни Родины, ни Флага у меня. Все отобрали. Все. А в отсутствии... Нет, нет, нет, там же поэтапно отбирали, насколько я помню. 845 там пытались, да, оставить. Ну они пытались, но ничего не, не приведено было, межевание. -то. Ничего не было. Mm -hmm. Все, оно как было 25 за мной, оно так и осталось. У меня даже кадастро-выписка на 25 гектар. А свидетельство о право собственности вам удалось вернуть? Да, кстати, вот об этом еще я обращался к Комарове Наталье Владимировне. Mm -hmm. вот раз, два к ней, три раза было у нее приеме, И она уже тогда Черкашин руководил Сургутским районом. И Она сказала, что, мол, выдать мне документы старые. А Черкашин говорит, нету документов. Она говорит, как нету, царских времен документы в архив у вас найти и отдать действительно они нашли мне они мне сделали копию моего свидетельства на право сон за 95 год и на первом листе ставит штамп угу. печать ставит и пишет без права регистрации как так а вот так вот ну мы поштом пошли в кадастровую палату мы показали это все а это смотрит принимает а это червей без понятия ничего не она, ну ладно, говорит, я приму вот документы приходить через 10 дней. Через то, есть, то есть берите право собственности, но пользоваться вы им не имеете права. Нет, в то время то еще суда не было, это 15 год был. И все, мы, я, мы приходим через 10 дней, она раз достает, выдает нам новое свидетельство на право собственности, никаких замечаний. А там еще написано от постановления 29 июля 1993 -го года. Основание этого постановления mm -hmm. мне выдали вот это повторное и все я поехал губернатору поблагодарил Наталью владимировну показалось свидетельство что я получился рядом вида сидел с кадастровой палаты то есть наталья владимировна вам помогла сначала да да да, да, да а потом а потом я к ней еще обратился она Дала команду, чтобы отмежевать и поставить земельный участок на кадастровый учет. Все, а потом все на этом дело встало. Видать, она узнала, кто за этим стоит. А а за что? этим стоит еще Сургут Газпром. Они, получается, там. на территории 25 гектаров да, отмежевали да, себе да. какую-то территорию, да? Ну Они сперва не межевали, потом Юрий Иванович меня приглашал в То есть они без межевания возвели какие-то строения? Да, да, да. Без а охота что... земли. А что они там возвели? У меня даже есть документы. Что они там возвели? Ну, они сейчас поставили там коттедж, который они с флота перевезли, и баньку сперва на берегу. Факт гостевых домик, и сторож там сидит. База отдыха там, база отдыха, для Газпрома. А часто там отдыхает народ? Да по выходным там поют и пляшут там. Это невозможно, говорю. Автобусами привозят, уводят. А Наталья Комарова приезжала сама? Ну я ее не видел, но говорят, что была. Слышь, ты, папарацци. Ты послушай, меня что тебя слушать -то? Ты Пипарадзе. Живой я здесь! Репарадзе. А кто вам не дает жить-то? А что вы здесь стрельбу устроили? Какую? Какую? Вы понимаете, где ты. Все засняло уже, понимаете. А? Пусть губернатор будет разбираться с вами. Комарова? А так она только уехала от нас. Да что вы говорите. Она не уехала она нас еще. Ну если грудь, туда приходят автобусы с тонированными стеклами, кто там сидит, что там сидит. Я неоднократно там полицию снимал. И в 2016 году, по-моему, и прошлый год, 21 декабря, они там даже на служебной машине там у меня есть это все, записи есть. То есть приезжают на служебных машинах, да, на служебных автобусах? Да, и не боятся ничего. А с какой целью не приезжает? Ну, отдохнуть, видать. Она Казакеевым предоставляет все услуги, раз они ее, я так понял, что а они кто это Ее, ее крушует. А кто это Казакиева? А это бывшая заведующая столовую. Она, кстати, работала у Салахова. Газпрома на тоже. Приятие. Кастор тогда был. Вот такие шикарные луга здесь. А это все ваша территория, нет? А, да, да, да. То есть это у вас еще осталось, да? А вам хватает этих земель? Да ничего не хватает. Откуда? Не хватает? А что такое КРС? Крупнорогатый скот. На крупно-рогатый скот сколько положено? 4 га. 4 гектара. А 4 у вас по сколько? По нормативам. А у меня здесь 11. 11? Ну вам хватает? Нет, конечно. На 5 коров положено 20 гектар? Да. На одну корову сколько положено? 4 га по нормативам. — А у вас сколько коров? 5? — У меня 5 осталось. — То есть, по идее, 20 должно быть, а у вас всего 11. — Да. Дело в том, что я говорю, они же Чубину отдали здесь вокруг меня, все, все покосы, пастбище, все. У меня сейчас я говорю, я вот пол огорода, полпашни и уже... — А вы с ними разговаривали, что вам тоже нужно пастбище? А — Я пытался тогда попасть на аукцион. Все, мне туда, как говорится, не будет, а потом я смотрю, раз, идет, все прошло. То есть вас на аукцион не пустили и все земли в округе под пастбище отдали другому все человеку. Без моего согласия, все, без моего это самое. Меня даже не приглашали. Могли бы как-то поделиться там. Mm -hmm. А, нет, ничего. Mm -hmm. Да меня идет, говорю, все идет на выживание нас отсюда, чтобы выселить. Они все рассчитали, они, видишь, база вот, видать, видишь? Все было рассчитано, чтобы я, как говорится. Уже. А, вон там, вдалеке, да, видна база? Я да, я выхожу с крыльца, все, видите, все было рассчитано, что Прям я буду перед там, глазами? что там у них буду, что, да, контролировать все это. Ну, как говорится, у них там мясом, молоком, все, приедут большие люди, я у них, чтобы там на каблуках прыгал. А база отдыха, получается, на, на территории водоохранной зоны стоит, да? Да, да, да. И дорога проходит по береговой водоохранной зоне. У вас и куры, да, есть? Так, а вот здесь у вас были лошади, да? Да, это загон для лошадей. А сколько их было? 40 штук? Да, 40, до 45 у меня доходило. И что, и что, где они сейчас? Они почему убежали? А здесь что, стреляли. Здесь на базе стреляли? Да. Мы даже заявление как-то... Вот за вами, вот это и есть, да, база отдыха? Да, да, да, да. да. Это раньше, раньше ваша территория была? Она, она по сей день моя, у меня еще никто не отобрал суд, но они не исполняют его что-то. Все мое, по берегам у меня есть отвод земли, граница идет по берегу. Ага. А они, получается, это самый лучший участок, да? Да, здесь самое высокое место. А что у вас с пенсией? У вас получается, судебные приставы вы от меня отнимают? Да полностью снимали. Полностью. А вот последний раз вот вчера мне перечислили уже мне по 50 процентов оставили. 8 171 рубль оставили. Вам хватает? Да какой хватает. Я говорю, корма купите, коммунальные услуги, дочка у меня не работает. Здесь надо корма, надо ездить, ГСМ надо покупать. И я сейчас, я вынужден просто поголовье вырезать, чтобы существовать. Я вынужден вырезать поголовье, меня это просто толкает на это преступление. И еще через суд обязывают да. убить животных. Да, и из... приступ. Вот вчера приезжал, да приехали вчера в седьмом часу вечера. Угу. Это куда годится? В семь вечера приехали? Да, в седьмом часу. Это после рабочего дня? После рабочего дня шесть человек, шесть человек. У меня как преступника они здесь уже. Я как раз управлялись со скотиной. А 600 рублей это что за пенсия? А это Газпром, что я отработал двадцать три с половиной года. Вот они мне начислили 600 рублей пожизненно. Пожизненно Газпром вам 600 рублей платили? Да. А вы там у вас стаж какой был? 23 три. 23 года в «Газпроме» С основания. Я принимал участие в строительстве газопровода у ренгой А у вас заслуги есть какие-то, корочки? Ветеран «Газпрома» дважды. Ветеран «Газпрома» получает 600 рублей в месяц? Я не угоден им, видите, я не пошел. Почему не угоден? У вас очень хорошие угодья. Я им не угоден, им не угоден, потому что я не иду у них на поводу. 600 рублей, а минимальная в Газпроме, говорит, минимальная пенсия, там что-то около 3000. А мне я особо видать одаренный человек. То есть у вас получается сейчас ниже прожиточного минимума, да? Так, у меня пенсия это 16300 с копейками. А сейчас они половину убрали, у меня даже прожиточного минимума нет. Я говорю, они меня заставляют сейчас вырезать скотину, чтобы мне выживать как-то. Все. А что за к коням было? Есть, точнее. Приобрел жеребца в через в апреле взяли кровь, а через два месяца они мне ставят, через три месяца, да, они мне ставят в известность, что конь больной. Чем? Инан, -ин -ин инфекционное заболевание. А у вас жеребец один был? Ну, у меня там молодняк был еще, но этот производитель-то один был. И они не беркованы, не И чипированы, не, не, не индиф индифицировать невозможно. Обязали вас убить коня. Обязуют они, вот вчера пристав-то и приезжал, они заставляют меня его убить. Они меня, как говорится, на преступление толкают. Можно так сказать. Я ему говорю, берите, ловите, убивайте. Анжелика, подскажи, а вообще убийством животных кто должен заниматься? Хозяин или другие какие-то органы? Вообще хозяин не может заниматься убийством. Уби... Вообще убой животных проводит специально обученный человек. Не так просто прийти и убить животное. То есть это обученный человек. Сам владелец, он не, не имеет таких навыков по убою. И производитель... утилизация да, должна быть какая-то? Конечно, да. И убивать. Убивать должно быть, животное должно быть обязательно идентифицировано. Почему ветеринарная служба... Берет кровь, что первый раз, что второй раз, не у идентифицированных животных. Объясняется, что жеребец-то один был, получается, они его идентифицировали? Ну, у, него, у него там еще и молодняк были жеребцы, два года, три года. Три жеребца, они выглядят одинаково? Ну, этот, конечно, крупный, но я имею в виду по прошествии двух лет, они уже сейчас, вот пройдя два года, да, они уже выглядят одинаково. Все один... Те жеребцы, которые первоначально, которым было два года, один три, год, да? Три жеребца, жеребца, все выглядят одинаково. Конечно. И идентифицировать их никто не сможет. Даже по половым признакам? Даже, даже по половым признакам, да. То есть, все они, жеребцы, то есть они это конная рулетка получается? Конечно. Почему и приставы не могут исполнить поручение суда? Потому что нет идентификации животных. Животное должно убиться только соответствующее данному номеру. Но ну, Я так понял, обязали это не приставов убить животное, а именно хозяина? Ну как он может убить? Да, меня вчера гору опять меня видать. Штрафчик на две тысячи видать. Опять. А что за болезнь вы якобы выявили? Так, лаборатория была поставлена с нарушением всех правил по отбору проб, по результатам исследования, через три месяца дают положительно на инфекционную анемия лошадей. Инфекционная анемия лошадей должна быть дифференцирована от общей анемии, так как поставлена только единственная реакция РБП, считается самая дешевая реакция, даже это написано в инструкции. Если что-то сомнительно возникает, они должны были провести дополнительные исследования, ПЦР и еще, и должно еще провести дифференциальную, Ди ди дифференциацию данного заболевания, потому что нам дает положительную реакцию при заболеваниях пироплазмоз, лептоспироз. самостоятельно сам фермер исключил эти заболевания и они были положительны в московском ВНИИ. и на основании этого должна была ветеринарная служба провести дополнительные исследования, потому что жеребца полечили от этих заболеваний и э, все это должно быть проведено исследование и должна идентификация провести. ветеринарная служба на все письма проигнорировала Пять раз писал он письма, пробиркуйте, чтобы была идентификация, возьмите кровь как положено, все согласно всем правилам. Простым языком, поясни пожалуйста, получается данная болезнь под сомнением и не подтверждена? Данная болезнь под сомнением, она не подтверждена. В экспертизах ряд нарушений, все это прописано в судебных исках. 28 нарушений. И все пробы взяты с нарушением? Все пробы взяты с нарушением. Я предполагаю, что это просто идет как а, бы... Как очередной заказ. Ну, я хочу еще добавить, что uh -huh. этот жеребец все лето проходил в табуне, все uh -huh. лето. Два И века. в декабре, ну, первое в декабре они опять забрали кровь, все кобылы, все кони здоровы, а жеребец больный. Ну, как это так, если он передается через кровососущий. А там, где вы его взяли, он это, здоровый был? Ну, Запись, же... аудиозапись, здоровый. Говорит врач что он. Здоровый, будет здоровый. да. Я его... А у вас, подождите, а, а получается, как только к вам э, передали, он почему-то заболел. Да. Все характерно, что я оттуда не, не знали, я купил кобылу, мне хозяйка mm -hmm. отдала, что нее мужик умер. И это и жеребца. Кобыла здоровая С одного гнезда взял, как говорится. А жеребец больный. Ну, не будет у меня жеребца, у меня не будет приплода. На, на у нас, говорю, нас отсюда, как говорится, выживает, выживает. Большим людям понравилась Земля. Вот они переключились, меня через скотину решили меня надавить. Я работала в государственной ветеринарной службе и врач Сургутского района. До 2016 года в поселке Сытомина выявлялись случаи выявления инан положительных животных. Но проводились мероприятия там, по убою, все. И на 2017 год не было этого заболевания. Как же так, что он привозит в 2018 году и аудиозапись есть, что врач говорит, все благополучно, ветеринарный паспорт есть, все, все, все благополучно, пункт благополучный. И как так, что он перевез... С благополучного пункта в благополучный пункт на протяжении вот 95 -го года я работаю, с 1995-го работала по 17-й год. Хозяйство благополучное. Он ниоткуда ничего не заводит все только здесь, все местное. Вот. И откуда могли, что у жеребца оказаться инан положительно. И на протяжении двух лет, вот берется кровь сколько, все здоровые, этого не может быть. Если в Сытомино были случаи, когда мы проводили мероприятия по инану, там буквально за полгода по 5-6 голов выявлялось. То есть это сложно, все это, но ну, не может быть просто так, что два года и все, все поголовье чисто, и рядом соседка, которые имеют контакт, тоже все, все благополучно. Это только идет, вот как мое мнение, неправильная постановка диагноза. Нет дифференциации от заболевания лептоспироз-пироплазмоз, на основании этого просто поставили как общую анемию, а ее поставили как инфекционное все. И никто не хочет в этом разбираться. Мы добиваемся, чтобы провели идентификацию животных, чтобы комиссионно взять, отправить все, чтобы все было достоверно, и тогда согласиться, что больное животное или нет. Но ветеринарная служба не идет на это. Что за вопрос? У нас нет никакого коррупции. Ни в какую. Сколько писем, сколько чего, все это игнорируется, даются отписки. Мы не будем проводить, мы не будем идентифицировать, мы не будем дополнительно исследовать. Кстати, я хочу добавить, если они обнаружили, что у меня конь больной, они знают, что я его купил в Сытомино, почему они там карантин да, не наложили? Они провели проверку, я же его купил в Сытомино, а там они этого ничего не делали. А купили. на вас наложили карантин? А на меня карантин наложили. Наложили? Да. До сих пор. Уже два года уже, вот третий год. Тоже. А карантин касается и людей, или только животных? Нет, животных только. А -а. Дело в том, что я говорю, я субсидии за этого не получаю. А сейчас у вас, получается, кони разбежались и могут заразить других? Ну, выходит, так. А виновникам, получается, всему выстрелы, которые звучат со стороны базы отдыха, да, да? Да, да, да. Они не то, что, говорю, последний раз с автоматического оружия здесь полостали. С автоматического? Да. А кто я, может у меня с автоматического? Заявление есть у меня даже в это самое. Обращались, да? Да, в полицию. Все они, я там что-то напутал, я там что-то... Это... Ну, на меня все, как обычно. У, -у, -у. у нас у сильного всегда бессильный виноват. Там видно, что у них там теннисный корт какой-то, да? Или что это? А, это у них волейбольный. там. Волейбольный? Ну. Волейбольный там, да так по мелочам всякой, Бильярд ставит они. Я говорю, так вы что меня как того кота хотите, который нагадил за шиворот и выкинуть? Наталья Владимировна, я вас приглашал, когда вы мне помогли сидеть. Вот в Газпроме говорят, что вы приезжаете на эту базу отдыха. Комарова? Так она только уехала от нас. Да что вы говорите? Что за... Так почему ко мне-то не заходите? Я же вас приглашал, чтобы вы говорили, что обмыть надо, говорю, свидетельство на право собственности за то, что вы мне помогли. Вот у меня хозяйство рядом находится. Что... И баня есть и тоже. Баня нет? есть, и все и дом у меня все. И накормлю вас, и борщем, и чем, там пелеменами. Так что будете следующий радок, заезжайте. Я уже видел ваши автобусы с Канты мансийского округа здесь гуливанили. Так что будьте любезны, найдите время, <соценно> заедьте. Не то, что я как приглашаю, как жертву сталинских репрессий. Неужели геноцид так и будет нас по сей день преследовать? Это же не во дне ворота, вроде государство поменялось. А за что нас так изголяются над нами? Это не издевается, это уже из изголяются люди. А Наталья у меня субсидии еще ваши не дают уже, мне мне приходится выживать, пока еще мясо есть, так вот я вас свежим мясом покормлю, приставы пенсию снимает у меня полностью, главное, полностью. на чем мне существовать-то, а где минимальная пенсия или ми прожиточная пенсия, так что давайте, пока еще осталось у меня тут с десяток КРС, я говорю, а потом уже все, я не знаю, чем буду заниматься. И придется на мне, наверное, просить, как раньше мои предков, политического убежища, как с Молдавии пришла бумага, что сосланы по политическим мотивам. Мне даже прокурор в Москве в генеральном праве, удивился: "Ого, это серьезно, говорит, по политическим мотивам". Наша, нашу семью так это все и преследует. Наталья Владимировна, так что приглашаю вас в гости. Я надеюсь, что громкая музыка. И фейерверки на базе отдыха незаконно построен на моей территории нам не помешают. а у них получается они возвели именно на берегу чтобы я так понял из баньки сразу в воду лестницу да, да, там, Та лестница там парапет есть. есть да лестница да, лестница все там как положено ну, для больших людей все строилось он же мне салах уже сказал если б ты знал для кого я вон так грозно Че? Я и ступеньки заткнулся за... Да, Ступеньки да. тоже большие? Да лестница сваренная, еще с металла, там все со швеллера как положено, гру. Mm -hmm. там же гру, не дай бог, что так всего бы спросили, что-то там налепил. Это все же незаконно, и все, здесь «Газпром» ни копейки, все, вот он там, то-то-то, ну, дорогу здесь обцепал, конечно. Вон. А, у меня даже заявление Подождите, есть с 99-го года. Подождите, так вам получается, вот с той стороны вот так дорога идет, да, вот здесь вот, вот да. к базе, и вам, получается, перекрыли доступ к водоему? Да, так дело в том, что, да, вот, когда, видать, карьер вот этот здесь, дорога вот до сюда доходила, до сюда доходила, здесь mm -hmm. дорога была, здесь все, кустарник был. У меня угу. даже есть фотографии, я вам покажу. Потом, когда им ему кислород перекрыл, здесь ездить через мою территорию, они вот это все выворотили. И туда отсыпали дорогу. Береговую водохрану, зону. А водоохранную. деревья они вырубали, да? Все, бульдозером все смели, сидел. А, а дорога, получается, здесь раньше была, да? А, да так вот остались еще. Вот видите, вот видите, еще остались. Он пытался, гру, он же пытался меня вообще, как говорится. Вот, вот видите, еще они ничего собрали. Вот она проходила. Угу. Они хотели, говорю, меня использовать как батрака. чтобы Я их молоком, мясом кормил, поил. На пенсию Газпрома 600 рублей, да? Да. Я, я Миллеру хочу это, кстати, написать заявление, что я ему эту пенсию на развитие газовой промышленности в, Западно в Западной Сибири, чтобы перевели ее. Это позор, это позор. Я... Я работая на импортной технике в то время, мне было 21 год, я перевозил шаровые газовые краны по 31 тонны. Кстати, меня даже Рафиков еще в 1987 году автомобилем Волгов был я награжден. И вот и ветерана «Газпрому», вот решили они меня, видать, использовать в корыстных целях. Коррупция, это полнейшая коррупция. -то. За... Вплоть до Москвы, я же говорю, я же в Москве. Я пять раз был в Генеральной прокуратуре. на Я был в Следственном комитете у Бастрыкина, не знаю, два или три раза. Я писал Государственную думу на Володина. Я обращался к Жириновскому, и все, одни отписки. А, я, я даже вышел на председателя жертв политических репрессий. Я сразу сказал, о, ты вот наш человек. А потом, когда узнал, кто за этим стоит, он раз и все. Нету, человек сейчас говорю в России, это никто, это шлак, отработал До свидания. А мне что, я говорю, уже 21 год я воюю, Я говорю, ну, видать, у меня вот кровь. Молдавского в моих венах текет. Другое бывание, наверное, давно сдался. Да и мужики, вот с кем я работал, они говорят, ты все, я все воюю Я говорю, да, я, огонь, я пойду до конца. Или буду просить политического убежища на крае. Что в России сталинские режимы используют и преследуют. Кто был сослан сюда. И даже, как говорится, по наследству все переходит. По наследству все переходит. Но я не сдамся. Я не сдамся. Вот здесь сколько рулонов сена? Ну, вот я ничего, всего 40 рулонов за, за, накатал. А тут погода еще испортилась, и неизвестно, еще будет, не будет, А для 10 коров сколько нужно? А мне, так у меня еще и кони, не то, что коров. Самый минимум где-то надо 120. Сейчас, получается, вы, вам здесь пастбища не хватает, и вы ездите куда? Далеко? Ой, за 4 километра я сейчас, за, у меня все кос. А рядом здесь важный человек, бывший работник полиции. Это все ему отдали. Mm -hmm. это все ему. Но, кстати, вот, а мою землю, что пастбище, он не на себя Чубин все это оформляет, а на папу, на папу все оформляет. А он типа как в стороне. Что за вопрос? У нас нет никакой коррупции. А все вот я у меня есть эта копировка с администрацией. Чубин это его как? отец Сергей Григорьевич. А Чубин Борис Сергеевич. Всякие вот дела. То есть, если у вас не вырежут скот, он, скорее всего, может и даже померить от голода. Я правильно понимаю? Да, да, да. А сока чё? что, конечно Она жестко для коровы. А закупить хорошую нет, у коров не. У корову уже одни жестко. зубы. Верхние у них. Все. Она отбивается, сука, она тем более переросшая. Сейчас а а субсидии нету. Деньги, нету Деньги не выделяют, да? Не, Хозяйство фермерское он, не поддерживает. Он мешок уже, гранул стоит, комбикарма. Уже 650 рублей мешок, 40 килограмм. Даже, даже, даже вашей газпромской песни не хватает на один мешок. На мешок не хватит. Но они, кстати, там еще 600 рублей э, снимают там, эти, налог. У меня там 530, что ли, полчаса рублей. Все. Позор, я говорю. Мы, мы начинали строить газопровод. Мы. А сейчас кто им там жирует? Кто там сейчас? Кто сейчас там на нем крылья распустил? А мы все, мы уже... А мы спали, ели в машинах, ни гаражей, ни боксов, ничего не было, все на улице. Не, как, как это будто бы, что и не было. Это вообще, я говорю, позор, позор нации, позор. Я говорю, ну этот хоть и, и Миллер, там все остальные, они даже не, они, наверное, не слыхали про этот газопровод, что он там строился. А сейчас они на лаврах сидят, на трубе. И на базе отдыха. И на а, и, и как Им закон не писан, в России закон как дышло, куда захотят туда и завернуть. Не имея прав на мою землю, администрация Сургутского района подает через 20 лет на меня иск об отсутствии правосудия и суд рассматривает. Мне даже в Генеральной прокуратуре сказал прокурор, говорит, о сроке там. Все, мы говорили на суде, вы предъявите кадастровую выписку, вы у него отняли незаконно. Они ничего не предъявили. Все решение суда об отсутствии Все, У меня ни Родины, ни флага. Все повторяется. Я говорю, через такое русский народ прошел. И война, вот эта сталинские репрессии, А что то, она все повторяется. Сидоров, кстати, вот у нас был -то, мэр. -то. Он же тоже репрессированный. Но он вон куда поднялся. Он сейчас уже в государственном доме сидит. Ну а мы-то тоже репрессированы. А мы все как... Нас гнобили так и гнобят. <смех> Мои предки, говорю, кусок земли в России не Это позор, позор. Позор всего государства. Я всю, говорю, я всю эту государственную структуру Российской Федерации проснул. Ни, ни, ни, никто не может же сказать, что вот мол, типа, до крестьянина докопались. Оставьте покой, пусть работают. Никто все боятся. О, какая политика сейчас. Все боятся. Ни один адвокат, у меня вот три адвоката было, они все мне кинули. Один вообще, Черенков такой был, он вообще в акте о проделанных работах сам расписался. А соглашение сам расписался, и все, мне предъявил Еди... на 130 тысяч. Единолично, без понятых. И это самое. Да? Сам все, мол, я, я, мол, подписал, а он за меня везде все расписался. Мы делали экспертизу, не я подписал, не я. Был суд, его все, его оправдали по какому суде, да нету суда у нас сейчас не суд а судилище. Все, как захотят так и поставят. Ого, такая длинная. Все же делали игру капитально, все делали семейно, все делали, думаю дети будут заниматься. А как сейчас землю отобрали? Как? Ну, ты же вообще как помидор, о, о здоровый. Настоящий, <свят> на конском навозе. <свят> ну, Наталья Владимировна, о, помидоры какие ростим <свят> в конском районном. Огурца не хватает. Э, э, вот, огурцы есть, огурцы вот есть. И огурцы тоже есть. Конечно, огурцы вот. Все как положено в деревне. Вот огурчики сняли позавчера. Вот такие заросли. Я первый раз в такой теплицей нахожусь. Выше роста. Все. Все растет, все цветет. Приезжайте, люди добрые, будем, будем рады вам. Сургут я то помню, как на улице садили там где-то в уголке, в затище. А когда будете снимать? До 13 сентября успеете? Конечно, раньше наверное, придет. Но все зависит от погоды же у нас. Угу. Я говорю, все, все рассчитывали, все рассчитывали. Будем жить, будем работать, семейным, бизнес у нас попрета. Вот результаты. Хоровник все отгрохал, все железобетонно. Там сеновал, тут сеновал. Техники, гру. Я же тогда я говорю, субсидии же не давали, я технику пообретал, приобретал, что работал. Что все, придется сейчас скотину вырезать, приставу деньги с меня снимает. Потом придется технику распродавать придется. Вот и все, как говорится, что, от чего ушли, на то и напоролись. Не дают людям жить спокойно. Не дают. Надо, вот, надо, игру все как-то надо. Это уже, по-моему, как говорится, топором не вырубишь. А вот это что за техника? Я так понял, сено, да, собирать? Это пресс подборщик да. Угу. пресс подборщик А вокруг все, вот все, отдали всю чубину. У нас нет никакой коробки. вот как сейчас? Ну, правда, но ну, я так, как говорится, здесь из первых, но ну, можно было собраться, как-то сообщает это все решить. Это тебе, это мне. А все, все отдали. Я вам сейчас езжу за 4 километра. Приходится мне потом это сено оттуда вытаскать. Вот все выливается в денежки, в солярочку. Масло в ГСМ, как говорится. И в 600 рублей. И в 600 рублей, да, газпромовская пенсия. Мы начинали, мы. И вот результат. Это все, это народ-то смешит 600 рублей. Позор всей государственной системе Российской Федерации. А это что за фотография? матери матерью на Покосима. Это здесь, да? Ну, напротив Сургута. Не, это еще напротив Сургута. А, а какой год? Вот мать, видишь. Какой год? Ну, здесь-то написано 70-е, вот, видишь. Угу. Вид шикарный из окна. Это что такое? Это отписки? От Туполов что было. Милиция была, 99-го года. Вот. Приставы, да, вчера приходили? Сколько их было? 6 человек? 6, да. А они зашли без вашего разрешения на территорию? Да, я управлялся как раз в коровнике, слышу, собака лает. Потом уже живых, смотрю, они уже подошли в ограду. Шесть человек, они были в форме? В форме, да? Нагрудные знаки были? Не помните? Э -э -э, ну, по-моему, не у всех. Мы ну, были вроде, а, Ну, Но этот Гасанов там. Опять свою папку, опять, мол, до вас меня отправили. Они предоставили какое-то постановление суда о том, что у них есть разрешение на проходной на территории? Да не, этого нет. А вы им разрешали проходить на территории? Да не разрешал. Кто меня когда спрашивает? Они сейчас все идут. Они вам копии, как себе домой. Копии документов каких-то предоставили? Ну, они вот это ссылались, что на убой жеребца. Они копии документов какие-то предоставили? Ну, они дали мне подписать, там что я... мы обжалуем это в Верховном суде. А кстати, он даже мне второй экземпляр-то не оставил тоже. Ничего не предоставил. Но они пришли, вот опять я, меня. Штрафовать-то. А так-то да, никаких они мне ничего не предоставили документ. То есть самовольно прошли на территорию без вашего разрешения. Да, да, да. Так это не первый раз, они уже как себе домой, гру, идут. Без предупреждения. Время-то уже, гру, 7 час был как раз управлять со скотиной. Что за вопрос. У нас нет коррупции. А что там за история с собакой? Да, у меня кабель тут э, черный был. Отвязался, ну порвался ошейник и ушел зимой вон к Чубину в огород. Угу. И все, я как-то не а утром смотрю, что собаки-то нету. А потом смотрю, в огород к нему черный там лежит. Ну я в полицию заявление написал. Они приехали, мы пошли с ним, все засняли, я все заснял, у меня где-то даже видео есть. А он в отказ пошел, Чубин Сергеем Григорьевичем. где-то у меня ружья, ничего нету все. А кто же собаку застрелил? А кто, кто? его знает? Может, она говорит. А когда мне экспертизу делали, я возил сюда на Мира там собачье это. А чем застрелили дробью? Дробью, да. И этот говорит, дробь попала кровеносную Артео. моментально он говорит, mm -hmm. умер. Он никуда не мог не прибежать, не убежать. Он его вот там говорит, это самое завалили. А вот я видел фотографии, вы мне присылали. Это у коровы такая длинная. Рано, руб... то ли рубленая, то ли резаная. Рубленая топором, да она не одна и быка он там и корову не одну и. Кто он? Ну, чубины, у меня даже я вот Что здесь... он делал? Топором кидал, корова не. Корову, Они корову топором? Топором в корову кидал. Топором? А да, зачем? у меня видеозапись есть. Зачем? Ну такие жестокие люди, зашли на его территорию, все надо вот. Кто зашла корова? Корова, ну и вот не палка, ничего, а вот надо больно сделать скотине, больно. А я потом вывозил, привозил. Больно сделать скотине, это прутом можно хлыстнуть и в крайнем случае. А это уже жестко. А тут а. А зачем топором-то? Это же он ее зарубить что ли на ходу хотел? Видать. Это. В человеке сколько злости, если даже он за последствия не отвечает, что травмирует ее. И сколько коров так пострадало? Ну, там коровы и быки были. Сколько? Двое-двое? Ну, четыре. Да где-то акты есть у меня, все так лежит. Четыре, четыре да, раз, как минимум да, четыре да, раза он да. кидал топор в коров? Да, все в разную, все. Так это родео какой то у них льготы. Папа, отец у него работал уже в АБП в Сургутском районе. Топор на работе что ли выделили? А кто его знает делает. И вот я говорю писал, все они потом пишут, даже вот за собаку у ружья у них нету. А да правильно вот сейчас вы меня напомнили, что вот я его зимой вот здесь вот он сам Борис. Mm. ходил с ружьем за плечом. Потом я когда начал ему, говорю, я говорю, о, а да, ты говоришь, ружья нет, ружье. И, кстати, вот у меня родственник, он тоже прошлый год осенью слышал, он как стрелял там, может, воздух или, ну, темно уже было. Но стрельба была. Так что они, они как говорится, их крышуют тоже. А кто их крышует, если он когда как тут, тут начинал, он говорит, у меня прокуратура еще подвязана. За... Ну тут получается у вас как в мультике, а топоры над головами у вас не летали? А да, он на меня и с вилами приходил сюда. Кто? Сам старый Чубин Сергей Григорьевич, когда только они не успели, я говорю, они меня решили укротить здесь. Чтобы я удрал, ну не, они не на того напали. А потом здесь уже забора не было, он на дорогу выходил у меня с молотком, где-то у меня тоже есть запись. Обращался, он меня угрожал, был молотком. Ну, он же дальнейших действий там ничего не это самое не было же. А систематически все, систематически, понимаете, идет. Пила вилами, потом... Если бы у вас в гостях была Наталья Комарова, они бы на... пришли с Топоромкова? Да я думал, нет, не пришли бы. Большой человек Наталья Владимировна. Ну приглашала я, она говорила, надо свидетельство, говорит, надо обмыть. Я говорю, надо-то будьте в Сургуте заезжайте, все милости просим. Но ну? видать, маленький человек, я, чтобы ко мне ехать. Были тут хозяйства, я не знаю, сейчас есть. И к портянке, наверное, она ездила, может и беконе была вроде так, как по большим. Да я человек, человек маленький, по соседству большие люди поселились. Вот такие дела. А вы в его лошадей ни разу не кидали топором? Не, зачем? Причем животное? Причем животное? Они не виноваты, они, они же не что? понимают, они, они вон... идут где зеленее, где красивее. Да. Эти, по его территории ходят и ничего, ни да? при причем. Помахайте ручки года, уже бы было, тут бы болело полстада. Как в да? Да, как в Ситомино, да. Полстада болело. А если нету заболевания, то нету. Нету преследований положительных. Вот это поворотная базу, да? Да. Что, мы туда что, зайдем? Я только въезд сниму. Здесь остановитесь. Угу. Вот, вот там расположены ворота. Это вход на территорию э, Анатолия. А вот здесь дорожка, это та самая база отдыха. Тут у них отдельная электропередача, отдельные провода, своя подстанция. Рыбалка тут у вас, да, шикарная? Ну так, вот, стоп. А вот это база отдыха на берегу озера. Места тут, конечно, шикарные. Говорят, рыбалка классная. Ну и, соответственно, баня должна быть отличная. Вот такое озеро. А здесь... Ну, видать, народ шашлыки жарит. Вот тут дорога проходит на базу. Вот в ту сторону. А здесь у нас, вы сами все видите, без комментариев. Никто этот мусор, я так понял, давно не убирает. А вот там база находится в метрах 300. И вот такой выход к воде. Шикарный отдых. Как говорите, все государственные дела решаются в бане? Да, да. Получается, губернатору без бани никак? <звы> Но ну, я не видел его бане. Но такая, как говорится, идет это самое в России разговор что Все государственные дела решаются в бане. Комарова! так она только уехала, от нас. Да что вы говорите? У нас нет никакой коррупции. Ну она же все это построено нелегально. И документы у меня есть. Строительство велось без документации и согласования. А что тут? Большие люди, как мне прокурор сказал в Москве генерал, отправлял меня на родину предков. Ну. Да куда отправлял? На родину предков, Молдавию. Обратно? Я говорю, у меня что, на родину предков ехать? Он сказал, счастливого пути. Я вот так президент сказал, защищайте право граждан. А он меня... Люди Счастливого пути. Что тут пытали? С Вот я косить начал, вот здесь. Ну дожди, дожди, вот сейчас вот здесь вот я кашу вот здесь. Вот здесь сюда да? вот здесь я сейчас. А, сюда да? езжу далеко вот, сюда. вот получается почти 4 километра. Потом надо будет вывозить. Все, затраты ГСМ, все, как говорится. На выживание, на выживание. Сейчас груз система такая в России, что человека надо так задолбать, что он сам удрал, Его не выселяли, как Сталин. Загрузил моих предков и сюда, на но его можно было понять тогда, что уже война шла, надо было фронт кормить, все для фронта, все для победы. Ну а сейчас все в корыстных целях. Все. Это что за протока? Это Остяцкий живец. Остяцкий живец? Ага. Название-то все контейское. Красивые места. Да, так вот это, говорю, это самое такое место около Сургута. А до Сургута сколько километров? 40. 40 километров? Да. -а -а. Так тут за 20 минут можно доехать. С мигалками за 20 минут запросто, да? Да Нет. они и так едут. Типа, они зимой после этих пьяных то там здесь машина сидит, то там вытаскивают их. Там же гулять-то в основном, это для белых людей построено неприкосновенные люди Синокос! 2020 год Кашу 4 километра от дома вокруг меня все покосы отдали в Чубину Это сотрудник полиции бывший, бывший да. А мы вот жертву сталинских репрессий как обычно Сидим на заднем столе вместе с музыкантами. Ни Родины, ни флага. Все как отбирали, так и отбираем все. Вот так вот, Владимир Владимирович, и живем мы, как кошка с собакой. Вокруг тебя рокфеллеры бы бульдоги. А мы, дворняки, нас уже загрызли в Зачем я это все приобретал? Технику. Постройки вот это все я сделал. Спрашивается, землю отобрали по подложным документам. Скотину пытается уничтожить. Судами. То есть землю по подложным документам. Как говорится, глава Кургутского района, новоиспеченный Трубецкой. Подал ЕС-16 году в апреле месяце. Через, через 20 лет изъять землю, передать землю в госзапасов. Номер 58, кстати, поставили, пацаны, 97-го года. на Сталина статья была 58 Они все это знают. Как говорится, это... Преследуют... Геноцид, геноцид. Советская власть и нас преследует по сей день. Вот так вот мы и живем. До новых встреч. Я думаю, это мы у нас не последняя встреча. Надеемся. Всего хорошего.